Отлично, плюсики пошли в чат, и, как необычно, в этой комнате я сегодня вещаю первый раз, поэтому, ну, немножко странно, что идут, оказывается, плюсики не там, где всегда привычно. Так, отлично, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, чтобы я проверила. Сразу прошу прощения, у меня температура, возможно, я буду где-то чихать, но постараюсь... Сегодня отработано на 100%. Отлично, десяточки, супер. Значит, мне ничего не нужно менять, и будем продолжать в том же духе. Хорошо. А, Итак, сразу готовьтесь к тому, что у нас сегодня длинный вебинар. Это где-то полтора часа, час сорок, час пятьдесят, потому что вебинар интересный. С одной стороны, нужно показать суть схематично, с другой стороны, хочется дать какие-то конкретные рекомендации. И я люблю давать их, да, и... Все вебинары, которые я провожу после всех, я получаю хорошие отзывы. Людям было действительно полезно и интересно. Поэтому готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Вижу в чате сразу вопросы. Будет ли запись? Открою сразу запись. Девушка капризная, так же как и, например, блондинки. К какому отношусь я? На кнопочку запись поставили. Вопрос будет ли запись или нет, зависит от того, как все закончится сегодня. Вот, потому что техника она может подвести но по факту запись вроде бы как будет, по крайней мере, мы ее делаем. Так, давайте тогда с вами познакомимся, пока еще минуточку ждем остальных, чтобы они дошли. А, давайте так, скажите мне, ответьте на пару вопросов, да. А откуда вы, сколько вам лет и какие цели ставите на сегодняшний вебинар, так как если вы приходите на вебинар без цели, то ничего не вынести из э, любого вебинара. Самое главное – уметь ставить цели для того, чтобы в конце все получалось. Итак, э, сколько лет, откуда вы и какие цели ставите на сегодняшний вебинар? Это очень нужно для того, чтобы мне понимать, с кем я, с какой аудиторией сегодня буду работать. Вот. И, конечно же, если вы не умеете ставить цели, это... Одна лишь проблемка, которую нужно обязательно иметь и решать. А, Анна пишет, Ераславль продажи в Инстаграме. А, конкретной цели не увидела. Что, что значит продажи в Инстаграме? Нижний Новгород, продажи своих продуктов в инфобизнесе, в Инстаграм. Что вы хотите? На сегодняшнем вебинаре вы продажу в Инстаграм прямо сейчас не осуществите. Поймите это. Это неправильная постановка э, всего вопроса. То есть неправильная цель. Если вы хотите узнать как можно больше о том, как можно продать свои услуги или еще что-то в Инстаграме, это цель. А если просто продажи в Инстаграме, либо, как вы написали, продукты, в... ну, вы поймите, невозможно на сегодняшнем вебинаре прям сразу же тут же и продать. Это нереально, потому что вы на вебинаре будете слушать и получать информацию. Итак, ой-ой, как раз посыпались много, посмотрю Влад. Томс, хочу понять, как делать трафик на инфобизнес через Инсту. А, смотрите, сегодня будет информация о том, как настраивать таргетированную рекламу в Инстаграм. А, тоже на инфобизнес спокойно можно угнать трафик через таргеты в Инстаграме. А у Лили увеличить продажи. За сегодняшний вебинар продажи, еще раз говорила, не получится увеличить, вы только узнаете, как их можно увеличить. А Надежда Киров, 55, научиться продавать. А, тогда здесь должна быть маленькая ремарочка. А, получить знания для того, чтобы научиться продавать. Ребят, давайте будем с вами честными, пока мы не научимся конкретно ставить цели, мы и не получим желаемый результат потому что вот Надежда пришла научиться продавать, Сегодня, да, без конкретной, но поймите, да, час-два я вам дам информацию, а научиться вам придется самой, то есть взять информацию и попробовать ее сделать ручками, все настроить, чтобы это продавало, потому что это невозможно научиться. Я сейчас вам рассказываю, я вас учу, да, но вопрос, насколько вы возьмете знания, зависит уже только от вас. А, Сергей из Липецка, Липецка привет, научиться продавать, такая же ошибка, а, так, а, Молчанов, Михаил, продажу целевым клиентам, а, сегодня продажу вы не совершите, но по факту, по поводу целевых клиентов, вы прямо угадали в точку, мы сегодня как раз будем а, этим заниматься, я буду рассказывать именно о том, как продавать тем, кому еще, в принципе, вообще не задумывается о том, о вашей Предложение а вот этот раз, и подготовили горячие пирожки. Так, Татьяна Подольц, научиться продажам в Инстаграм. Вот, уже более реально, но даже не научиться, а получить знания какие-то, да? а, Татьяна Гольдер, 28 лет, Петрозаводск, очень хочу научиться зарабатывать живых, зарабатывать живых клиентов. А, как зарабатывать живых клиентов? уже не знаю, возможно, не подскажу сегодня. Но, может быть, вы что-то имели то, что о чем мы сегодня пойдет речь. А, Михаил, а, и сбор подписчиков. Э, информация вся будет доступна, и вам уже ее перерабатывать под себя, потому что на данный момент растущая цель. Э, Нижний Новгород, ресторанный бизнес. Э, да, но ресторанный бизнес я тоже за час не помогу вам открыть или даже продвинуть. Так, а, Вот, мне уже нравится, Евгений, да, Краснодар, хочу получить новые знания, да, только нужно конкретизировать, по какому направлению, потому что если опять новые знания, ну, тогда так ходить ходить на миллион разных вебинаров, получать эти знания и никуда их не применять, да, а, так, 28 лет, Лида, поближе познакомиться с вами, Юлия, отлично, очень приятно, хорошо, что пришли, дошли, познакомимся. А, так, э, вот, Вика из Украины, понять организацию успешной рекламы в Инстаграме, уже близко, хорошая цель, практически выполнена на сегодняшнем вебинаре за ближайшие полтора-два часа. А, вот, Полина, узнать, как сделать эффективную рекламную кампанию в Инстаграм. А, супер, вот эта цель. Отлично, Полина, наверное, послушали предыдущие мои доработки остальных целей и выработали свою. Отлично, Полиночка, молодец. Именно об этом сегодня пойдет речь. Ну, Владимир хочет взорвать интернет, мы попробуем, но давайте оставим чуть-чуть для того, чтобы мы с Женей Ванином еще поработали. Здесь взрывать его особо не стоит. А, так, Ой, ой, ой, вы прям пишите, пишите, пишите, я боюсь, что мы сегодня, я не успею все это прочитать. Я хочу понять, давайте сделаем так, вы поняли, что без постановки цели, без правильной постановки цели невозможно достичь какое-либо направление, и действительно, чтобы ваш корабль пришел в нужную гавань. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если я вас заставила хотя бы задуматься о том, что при... В прохождении любого вебинара нужно иметь цель, а не просто так приходить ради того, как, бы, как включить кнопочку и просто попить чайку. Отлично, я очень этому рада, потому что одна из моих целей заставить вас думать уже с самого начала вебинара, потому что мои вебинары всегда бывают толчком к любым действиям для того, чтобы человек изменил свою жизнь. Супер, отлично. Так, смотрите, у меня еще есть небольшие к вам просьбы в соответствии с тем, что, в общем-то, я и не очень хорошо чувствую, да, и у меня есть небольшие там условия нахождения на этом вебинаре. Вот на вебинаре всегда находятся самые умные, которые лучше меня знают, как вести вебинар, знают, где нужно ближе к делу перейти, вот э, такие самые умные, вот если среди вас есть такие люди, вот я вас прошу, потому что я сейчас большой температуры, да не очень себя хорошо чувствую, но я пришла и рас, рассказываю вам, я хочу дать вам информацию. Если вот такие люди среди вас есть, либо, пожалуйста, сразу выйдите из комнаты, либо постарайтесь держать себя, да, там, уважайте других. Если я что-то говорю и какой-то последовательность, значит, в итоге у вас сложится готовая картинка. Я вот человек опытный, но не просто так, я вам сегодня вещаю, и вы пришли именно ко мне на вебинар, а не я к вам пришла, да, я уж точно знаю ту вот вопросы, которые я сегодня буду отвечать. Поэтому, пожалуйста, если вы действительно хотите там поспориться над каким-то вопросом, давайте это сделаем где-нибудь в личке, где-нибудь между собойчиком, да, но никак не будем тягивать других людей. Если вы со мной согласны, согласны меня выслушивать, согласны, что я буду периодически выключать чат, чтобы он мне не мешал и я не отвлекалась, то поставьте, пожалуйста, нолик. И мы с вами тогда уже потихонечку будем двигаться и будем э, получать информацию. Иногда буду пить, потому что, ну, простите, ну, реально температура, и мне хочется пить отлично. Нолики пошли, значит, действительно, сегодня адекватные люди собрались на вебинаре, мне это очень нравится. О, хорошо, очень много ноликов. Так, а тогда потихоньку давайте начинать и переходить в дело. Ну, вы узнали, точнее, я узнала, кто вы, сейчас немножечко расскажу о себе. Меня зовут Юлия Рыиш, но, скорее всего, вы меня знаете, потому что вы подписаны на мою рассылку и, в общем-то, читаете меня, да. Если же кто еще не знает, то я хочу сказать, что мне 32 года, я мама... Восьмилетнего мальчика Гелисея, с которым мы путешествуем каждую зиму по теплым странам. Я радиоведущая, владелица тренингового агентства для девушек, да, валим из офиса. И владелица интернет-магазина, магазина по магазин продуктам, владельца сервиса, заботливый сервис сайт. И владельца франшизы в истории, живые квесты в двух городах, в Липецке, и Воронеже. И интернет-маркетолог со стажем более пяти лет. Поэтому сегодня я буду вам давать всю ту информацию, которую я нарабатывала ну, годами, и изучая и сравнивая разные социальные сети и пригодности их для бизнеса. Итак, тогда сейчас у меня сразу к вам такой, наверное, небольшой вопрос. Кто-нибудь вообще знаком с рекламой в Инстаграм? Да? Напишите в комментариях. Знакомы ли вы с ней? Кто знаком, поставьте плюс. Вообще, с любой э, рекламы в Instagram Либо плюс, либо минус. Угу. Так, пока не минус. То есть вообще не знаете, что такое реклама. А, есть люди, которые хотя бы хоть что-то знают об Инстаграм рекламе. Угу, угу. Так, отлично. Ну, мнения разделились. Давайте тогда мы с вами вообще разберемся, что такое таргетированная реклама, для того, чтобы все бы понимали, потому что я так поняла, что очень много а, лиц, которые вообще не знают, что это такое, да. А, скажите, вы имеете представление, что такое вообще горячий трафик и холодный трафик? Вот напишите в комментариях, знаете ли вы, что такое холодный, что это такое холодный трафик и что такое горячий трафик. Если не знаете, то ставьте циферку «7». И просто пишите 7, либо пишите, что такое горячий трафик, и что такое э, холодный. 7. О, сколько, 7. Никто не знает, что такое. М -м -м, отлично. Значит, много э, горячих, которые уже ищут товары. О, уже отлично, хоть что-то пошло. Какие-то предположения. Хорошо, холодный. Кто-то прям там пишет, пишет, пишет, отлично. Когда много подписчиков Альберт? Ну, нет. А, смотрите, давайте, значит, так. А, вот э, заходим в Яндекс, например, нам нужно найти корыто, чтобы стирать белье. Мы вбили купить корыто э, в Яндекс, да, в поисковой системе. Какой это трафик, холодный или горячий? Купить корыто мы били в Яндекс. Какой это трафик? Холодный и горячий? Какой, как вы думаете? Горячий, холодный, горячий, холодный, горячий, горячий. Горячий, холодный, горячий. О, отлично. Ну, мнения разделились. Давайте сейчас разберемся, что такое холодный трафик, что такое горячий трафик. А горячий трафик – это поисковые запросы контекстной рекламы. В основном мы будем считать это горячим трафиком, да, то есть это когда человек заранее знает о том, что он хочет. Он приходит в поисковую систему, там, не знаю, Яндекс, Google, Рамблер, вбивает там, купить корыто для стирки белья, да, или купить корыто. Ну, все, что угодно вбивает, то, что ему нужно, да. Ему вылезает сообщение, максимально подходящее к его запросу. Он переходит на сайт и смотрит там всю информацию. Далее делает выбор на основании, там, подходящей, там, цены, там, каких-то, э, ну, важных критериев, которые его интересуют, может быть, даже цвет, либо качество, и уже тогда он выбирает из того, что э, было представлено. А вот холодный трафик, это, э, он разительно отличается от горячего, то есть здесь мы ищем клиента. Клиент нас вообще не ищет, то есть ему наша тема, возможно, неинтересна, вообще не знает, что это существует такое, а мы его ищем. Наша задача с вами найти именно ту аудиторию, которой интересно наше предложение и запаковать его таким образом, чтобы это вот предложение было понятно клиенту, чтобы человек прям увидел это, заказал ваши там услуги или купил товары ту же, прям сразу. То есть он никогда не думал вообще о том, что вы хотите предложить, а потом это увидел и захотел. Вот это называется горячим траф... э, холодным трафиком. А вот цели могут быть абсолютно разные. Это и набрать подписчиков, то есть человек э, увидел какое-то там предложение, например, как девушке выйти замуж, да, при, при этом девушка, ну, в таком возрасте, когда уже бы пора бы, естественно, она подпишется, потому что ей интересно или э, цель может быть продать какой-то товар, там, например, я не знаю, носки, да, а цель могут быть, там, заказать услуги, то есть, там, ближайшая скоро свадьба, там, может быть, там, там через три месяца, и тут бац, ему такое предложение, о, а у меня скидка на проведение свадьбы, не хочешь? И э, в любом случае холодный трафик работает по принципу, там, нашел клиента, показал ему хорошее предложение, ему понравился, и это предложение, и он заказал. А горячий трафик работает по принципу, человек хотел, нашел, выбрал, сравнил, купил. То есть холодный человек вообще не знает ничего о вас, и в принципе вас не хочет. А горячий вот хотел хлеба, пошел в магазин, купил хлеба. А кто-нибудь может привести мне примеры холодного трафика вообще? Вот именно холодного, то, что я говорю, когда человек не ищет и тут ему бац, и предложение какое-то. И он такой, все, хочу, посмотрю и куплю. Примеры холодного трафика. Кто-нибудь знает? Ну, давайте, те, кто писал э, понимание горячего холодного трафика, пройдите пример. Спам близко, очень близко, реферальная ссылка. Нет, не, не о тот телевизор, <с> Сергей, но ну мы говорим сейчас про интернет-рекламу, телевизор, да, да, да, да, телевизор вообще просто бьет, э, куда попадет. Потом будем сравнивать, это как таргетированная реклама в Одноклассниках. Телевизор можно сравнить. с этим. А, пошел за хлебом, а купил туфли. Да, но мы разговариваем сейчас про интернет-рекламу. А, таргетированная реклама, да-да-да-да-да, да, да, правильно, Елена, правильно, да. Но а, таргетированная реклама тогда где? А, ну, давайте с вами разберемся, где есть тогда таргетированная реклама. Давайте об этом поговорим, Да. Агитированная реклама отлично помещается во всех социальных сетях. То есть она есть и в Однокласснике, и в Фейсбуке, и в Контакте, и в Инстаграм, и в Линкендин. Везде есть агитированная реклама. Любая социальная сеть – это трафик. Это живой, холодный трафик которых просто куча, поэтому там настраивается тегированная реклама. Но есть способы, как этот трафик подогреть, особо практически ничем не жертвуя, то есть своими предложениями, да, или ценой, либо услугой, и там, например, не создавать даже тех же бесплатных акций. О них мы тоже сегодня будем говорить. Итак, первое... Это тизерные сети. Расскажите мне, пожалуйста, кто знает, что такое тизерные сети? Знаете, что такое тизерные сети? Нет, Плюсик Константин знает, но молчит. Знаю, но молчу называется, это такая ситуация. Давайте тогда... Ага. Нет, нет, плюсики. Ладно, хорошо, тогда я для тех, кто ставит нет, расскажу. Тизерная сеть это так называемый мусорный трафик. Наверняка вы заходили на сайт и видели такие там картинки, на которых написано Три закона зодиака в этом году пола получат и многоточие, например, да, или средства увеличения всякого разного там, да. А вот это тоже считается мусорным тизерным мой взгляд, его зря называют, конечно, устроенным, потому что он служит для своих определенных целей, то есть через него продаются те товары и услуги, которые не продаются через другие виды рекламы. Это тоже тагетированная реклама через тизерные сети, чтобы вы понимали, что такое тагетированная реклама. Пое, поехали дальше. Где еще бывает тагетированная реклама? А -а -а, конечно же, РСЯ от Яндекс. И Google AdSense – это тегетирование по ключевым словам. То есть, грубо говоря, принцип работы следующий. Мы с вами собираем слова, загоняем их в Яндекс или в Google, и на всех тематических сайтах, которые соответствуют словам, например, нам нужно там продать например, с вами носки, мы вбиваем с вами слова «одежда» на всех сайтах, где есть одежда, и как раз начинает показываться наше объявление по продаже носков. То есть это один из вариантов работы. Ну, конечно, это не так влог, как я это объясняла да, в начале, но принцип очень похожий. Есть свои фишки там, но мы с вами эту рекламу рассматривать не будем. Мне нужно, чтобы вы вообще просто понимали, что это такое. А, итак, посмотрите на объявление. Скажите мне, пожалуйста, что это за объявление, есть такое оно в сети? Итак, включаемся, включаемся, думаем. Навыка таргет, похоже, так, баннер, так, контекстная реклама, ВКонтакте, Фейсбук, мини-разделились, или рсяк, вау, Влад, вау, Влад. Итак, это одно из объявлений из сети ВКонтакте. Но это объявление показывается не от Контакта самого, оно показывается от Яндекса. Контакт является одной из самых больших площадок для показа рекламы от Яндекса. То есть это РСЯ, как правильно сказал Влад, про который мы с вами сейчас только говорили. Тут стоит значок 18+, такой значок бывает у нас только на рекламе Яндекса, когда она показывается ВКонтакте. Я вам это говорю просто для того, чтобы вы понимали, какая реклама вас окружает, какой будем работать мы. И менее известные, конечно, вот о, о, о, о холодному трафику, это площадки, приоритированной рекламы в, и СМС, рассылки по таргетингу, и мы рассылки и так далее. Мы с вами не будем с этим работать. Это не очень интересно для нас. Это такие спам-методы, которые мы не будем с вами рассматривать. А давайте теперь с вами поговорим по разным социальным сетям и почему Инстаграм, почему вы захотели узнать больше о таргетированной рекламе в Инстаграме. Вот на данный момент вот этот вопрос меня очень сильно интересует. А, расскажите, может быть, в двух-трех словах, почему не ВКонтакте, не в Одноклассника, а именно таргетированная реклама в Инстаграм. Почему вы пришли на этот вебинар? Трафик. Ну, трафик, понятно, трафик есть в Однокласснике, и в Фейсбуке. Почему именно в Инстаграм? Рассказывают, что там много платежеспособного трафика. Много знаний по, мало знаний по инсте, потому что увидела предложение по инсте именно. Вконтакте тоже интересно, на самом деле. Визуализация, полевой трафик, моя любимая соцсеть, отлично. Мобильный трафик, мало информации в интернете про инстаграм. Там мало спама и люди туда переходят с ВК. Анна, бинго, просто поздравляю. А, действительно, что очень популярная сеть Инстаграм. Инстаграм сейчас очень быстро растущая сеть, и формат объявлений там один из самых интересных. То есть давайте с вами сравним три сети, чтобы вы точно понимали, почему мы сейчас разговариваем про таргетинг в Инстаграм, и почему сейчас очень важно завладеть этими знаниями. А все знакомы с контактным, одноклассником и фейсбуком? Я думаю, что да. Итак, перейдем к нашим социальным сетям, и я расскажу, чем они вообще отличаются, да, именно по таргетингу. А... Как вы думаете, а где самая платежная аудитория? Самая в контакте, в фейсбуке или в одноклассниках? Фейсбук, Павел пишет, одноклассники, фейсбук, фейсбук, фейсбук, фейсбук, фейсбук. О, как у нас фейсбук лидирует. А давайте я вам расскажу одну вещь, что таргетированная реклама, она потому и называется таргетированной, что в любой из этих социальных сетей мы можем найти именно ту аудиторию, которая готова заплатить именно те деньги, которые требуются нам. То есть если услуга стоит 50 тысяч, мы их и в Фейсбуке, и в Одноклассниках, и в ВКонтакте сможем с вами найти человека, который готов заплатить эти 50 тысяч рублей. Единственное, конечно, отличие в способе донесения информации и в настройках и рентабельности этой компании. А так, в любой из этих социальных сетей есть люди, которые готовы заплатить 50 тысяч рублей за ту или иную услугу, либо товар. Ну и давайте с вами, я много видела одноклассники, тут было написано, поговорим про, однокна, про одноклассники. А через одноклассники мы с вами можем продавать товары общего пользования. То есть, что это значит? Давайте с вами вот на примере. Нам нужно найти голубоглазых девочек и продать им какой-то товар. Например, зеленые линзы для глаз, которые сделают их голубые глаза просто ну, там, неотразимыми. В одноклассниках голубоглазых девушек мы найдем определенного там возраста, да? А вот теперь задача сложнее. У нас тематические линзы для голубоглазых девушек в виде комикса. В одноклассниках это сделать будет не так уж и просто. Найти голубоглазых девушек, которые увлекаются именно комиксами. Но ВКонтакте мы это сделать сможем вполне. Потом, например, идет у нас задача более тонкая. Найти голубоглазых девушек, которые любят комиксы, у которых две собаки, и которые каждый день ходят в бар около своего дома и пьют там, например, темное пиво. Пожалуйста, для этого нам очень хорошо подойдет Facebook и Instagram нам в помощь. А из этого у нас получается, что одноклассники – это общее пользование, общий товар общего назначения. ВКонтакте тоже, да, там можно найти и более узкие аудитории, но для этого, для этого нам нужно будет так называемые костыли поиска. Об этом я вам чуть позже расскажу, что это за костыли поиска, для чего они необходимы. Фейсбук и Инстаграм, на мой личный взгляд, без всяких костылей работает и, и будет работать. И использует только те инструменты, которые есть внутри каждой социальной сети. И это самый удобный и точный инструмент по настройке. Если сравнивать на, э, с нашим миром, то Facebook Instagram – это все-таки коробка автомат. То есть это автоматическая коробка передач. Ты ее настроил, поставил скорость и поехал. Контакт – это что-то полуручное. То есть мы вначале находим аудиторию. Как раз за счет этих костылей, по которым я рассказывал, да, э, за счет парсеров. А что такое парсер, вы знаете? Поставьте плюс, кто знает, и минус, кто не знает. Что такое парсер? Минус больше минусов. Парсер – это внешняя программа либо сайт который позволяет нам с вами вбивать какие-то данные. И по этим данным этот парсер найдет для нас людей. То есть он даст нам список, который будет состоять из адресов страниц этих людей по заданным критериям. Грубо говоря, он выкачивает не просто статистику и адреса страниц, да, потом эта вся информация берется и кладется в рекламный кабинет контакта. И потом по этой аудитории, которую вы нашли, так называемой спарселе, начинается показ рекламы. Сейчас стало более понятно, что такое пастер для тех, кто не знал. Ну, отлично. Супер, хорошо. Вот ВКонтакте без этих парсеров, без этих костылей не работает абсолютно ничего. То есть это ручная коробка. Вы вручную собираете аудиторию, загружаете ее в Контакт и дальше поехали. Отключаете это, пятое, десятое, задачи разные там ставите на какой-то приличный там рентабельный уровень, да, там ВКонтакте настраиваете вашу рекламу. Но все равно это огромная проблема в виде вот этой ручной коробки передач. Если неграмотно пользоваться, мы сами вами весь бюджет. Ну и одноклассники. Одноклассники – это вообще дикий мустанг. Как не настраивай ее, как не корми, понесет туда, куда она хочет. Есть фишки, как настроить эту социальную сеть, как с ней правильно работать, да, можно добиться этого, но в любом случае она из всех сетей меньше всего подается рекламной дрессировке. ну, скажем так, грубо говоря, да, то есть одноклассники, таргетированная реклама там самая, ой, самая неописуемая, неподдаваемая дрессировка. Так, с мы разобрались. Давайте а, тогда... Теперь конкретно уйдем в рекламу в Инстаграм. Так, какие виды рекламы есть в Инстаграме, да? А, как раз поговорим о них. Вы вообще слышали, что такое масс фолвинг масс-лайкинг, комментинг? Наверное, знаете, что такое робогром. Напишите, пожалуйста, в комментариях плюсик, если знаете, что такое масс-фоллвинг. Так. Ну, первый метод – это спам-метод, э -э, комментинг, все с приставкой масс, это рассылки, там, директ и так далее, э -э, это, что это такое, это смысл любого из этих методов заключается в следующем. Мы с вами регистрируем кучу аккаунтов, каждый аккаунт добавляет специальную программу, они находят там нужную аудиторию, то есть это типа программа -парсер, там, парсеров, да, например, Тулиграмм, их огромное множество и количество. После этого эта куча аккаунтов начинает спамить всех, например, ваших комментариях. Например, заходите на наш крутой там магазин и дают ссылку на ваш основной аккаунт. Люди злятся, банят аккаунты, которые оставляют комментарии. Особо умные люди жалуются на основной аккаунт, а не на тот аккаунт, который оставил комментарий. И аккаунты банят. Что такое масс и масс -лайкинг? Это безудержное проставление лайков и добавление друзей, друзей, людей в друзья. Цепочка довольно длинная, вообще не просматриваем, но раньше она была достаточно эффективная. Сейчас, когда Инстаграм сменил все свои алгоритмы, все сервисы, а их много, они пытаются подстроятся вот вот под эти алгоритмы, и некоторые это удается более удачно, некоторые неудачно, но до сих пор очень много аккаунтов банят. Нам с вами это не интересно мы не будем этим заниматься и это использовать, да? Вот, следующая реклама в Инстаграм, это посты известных личностей. Это безумно эффективно, быстро, очень быстро. Быстро выложили пост, все, продажи пошли через час. Но это как игра в рулетку, то есть мы с вами до начала нашего взаимодействия с этой личностью должны оценить его аккаунт. Есть такие аккаунты, которые занимаются рекламой через другие аккаунты. Иногда это эффективно, иногда не очень. Эта эффективность зависит от количества ботов в аккаунте, от публики, от вашей целевой аудитории. Есть куча метрик. Вещи, которые позволяют оценить аккаунт, ради чем в нем размещать публикацию. То есть мы с вами оцениваем аккаунт, мы его смотрим по 10-20 параметрам, смотрим его активность, это ключевые показатели, да, которые нам необходимы. И на личном примере я вам могу сказать, рассказать, как мои друзья, именно звать я не буду, у известной звезды заказали пост, рекламировали они шубы, вот они заказали пост, и получилось так, что менеджер этой звезды оказался не очень добропорядочным, да? смысл в том, что вместо 24 часов в ленте э, пост провисел 3 часа всего. Отдали за него более 100 тысяч рублей за один этот пост, за три часа было сделано три заказа. В итоге э, заказа отбили рекламу ровно на 100%, да, там заработали э, почти, ну, чуть-чуть они чуть-чуть плюс вышли, но вместо 24 часов пост провисел всего лишь 3 часа. Хотя вроде бы человек известный, никто не ожидал от него вот такой подставы, но это не он, конечно же, а его менеджер, который отнесся к этому халатно. Вот, то есть вообще а, с размещением поста у известных личностных заказы бывают чуть ли не через 15 минут после размещения поста, поэтому им все активно пользуются. А, ну и Третий вид рекламы. Третий вид рекламы в Инстаграм. Пишет, что нет звука. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Есть звук или нет? Меня слышно? Поставьте плюсик. Ага, есть. Отлично, супер. Хорошо. Хорошо, тогда продолжаем. Третий вид рекламы именно в Инстаграме это тагетированная реклама. То, о которой мы сегодня как раз и будем говорить. Чем будем заниматься? Вы не думайте, что это самое лучшее, и только этим нужно заниматься. Действительно, с остальными методами она очень анализируемые. Мы с вами можем рассчитывать, рассчитать показатели, мы с вами сможем использовать математический пас, подход, да, а, что-то там, но те предыдущие методы, о которых я вам рассказывала, они тоже хорошо работают. То есть таргетированную рекламу нужно использовать плюсом, а не только-только остановиться на таргетированной рекламе. Таргетированная реклама дает нам очень многое, вот, поэтому лучше как бы она предсказуемая, она там анализируемая, да, она дает нам больше выхлопа, потому что мы ее настраиваем и хотя бы понимаем, с кем имеем дело. Все остальные это все-таки больше удача. Я вообще люблю математический подход, да, то есть чтобы я такая блондинка сразу смогла сделать качественно хорошую рекламу. А, есть, конечно, люди, у которых сразу все получается, но я к таким не отношусь, поэтому мне приходится долго грызть, грызть, грызть, и я, в общем-то, в конце э, докажу до того результат, который мне нужен. А, вот этот метод именно о том, как же догрызть до хорошей рекламы, да, я передам вам и расскажу. А, единственная проблема в тагетированной рекламе, что как раз не зная фишек, особенности, да, и свойств ее, мы с вами сможем слить весь бюджет. Но для этого нужно быть очень осторожными и очень тщательно и скрупулезно настраивать а, рекламную кампанию. А, рекламу можно настроить двумя официальными способами в Инстаграм. Итак, это первое. Мы берем с вами приложение Instagram, а, какой-то берем там телефон, либо планшет, заходим с него в Инстаграм, делаем бизнес-аккаунт, из него настраиваем рекламу и... Ну, в общем-то, отслеживаем. Подробно про это мы поговорим чуть попозже, а сейчас именно займемся а, тщательной настройкой рекламной кампании. Это второй способ, да, каким можно сделать таргетированную рекламу в Инстаграме. Это с помощью а, стандартной настройки а, всего, да. Мы с вами можем использовать рекламный кабинет. У нас там с вами идет стандартная статистика, стандартные вкладки, там очень много аналитики. Мы с вами там сможем анализировать все, не используя никаких сторонних ресурсов, там инструменты вообще в принципе никакие не используют. Если речь не идет об аккаунте, да, а, да даже если она идет об аккаунте, все равно есть способы это делать. Единственная проблема, это если мы с вами хотим дать кому-то какой-то доступ к нашему кабинету в Фейсбуке, да? например, сотруднику или клиенту, или еще кому-то там, да, или поделиться своей рекламной кампанией, мы можем дать доступ только на уровне всего рекламного кабинета. Что это такое? Рекламный кабинет, в нем есть несколько вкладок. В этих вкладках у нас есть рекламные кампании в Фейсбуке. Если у нас обычный рекламный кабинет, если мы работаем через стандартный э, кабинет в Фейсбуке и нам необходимо добавить сотрудника, чтобы он работал у рекламной компании, номер один, этот сотрудник увидит не только компанию номер один, он видит и рекламную кампанию номер два, которую у вас там в аккаунте, номер три, номер четыре, которую он видит и вообще, в принципе, не должен видеть, они ему в принципе не интересны, они ему не нужны. То есть конкретно одной рекламной кампании мы ему доступ дать не сможем. Но есть вариант второй, с вами использовать профессиональный инструмент, это бизнес-менеджер. Это рекламный кабинет, который имеет расширенную статистику и возможность. Тут мы с вами можем не просто давать доступ человеку по всему рекламному кабинету, тут мы даем доступ ему каждому элементу. То есть нам необходимо дать там человеку доступ только к его странице. Без проблем. Держи. А, к аккаунту в Инстаграм. Держи. рекламной кампании номер один. Пожалуйста. Номер два. Без проблем. Мы ограничиваем доступы, возможности каждого сотрудника. Не просто сотрудников, мы можем добавлять туда даже и партнеров. Проблем вообще никаких не будет. А, а теперь давайте все-таки перейдем к пошаговой настройке рекламы. И, но, конечно, без технических моментов, так как технические моменты на Бернаре осветить, а, ну, вообще, в принципе, не получится. А, что вообще вам нужно сделать для того, чтобы запустить презентированную рекламу в Инстаграм? Ну, во-первых, самое первое, что вам нужно сделать, это иметь свою страницу в Фейсбуке или конкретно зарегистрироваться. Если уже вы есть в этой социальной сети, то этот шаг пропускаете. А почему именно Facebook? Потому что всю рекламу в Instagram мы настраиваем через Facebook. Надеюсь, что для вас не, это не секрет, что Facebook купил Instagram а, два года назад, и после того, как он это сделал, все сразу поняли, что основная жизнь теперь перетечет в Instagram, потому что Facebook не дурак. Он бы не стал этого делать, если бы не видел за да, этой социальной сетью будущее. Вот, поэтому он ее купил, и теперь просто э, через Facebook происходят все изменения, которые есть в Инстаграме. То есть, если у вас есть страница э, в Фейсбуке, вы сможете спокойно настроить кодектированную рекламу в Instagram. А что происходит в следующем, после того, как у вас есть э, замечательная страница в Instagram? Мы создаем с вами страницу вашего рекламного аккаунта в фейсбуке. А что это такое страница в фейсбуке? Это как группы ВКонтакте. Да? То есть, скорее всего, знаешь, что такое группа ВКонтакте. То же самое вы создаете свою же страницу, как у вас есть, например, группа ВКонтакте, такую же страницу в фейсбуке создаете для вашего бизнеса. Если вы собираетесь рекламировать укладку там волос, то создаете страницу под ваш салон красоты, конкретно в фейсбуке. А дальше. Вам нужно создать рекламный аккаунт, в котором вы будете создавать рекламу. Это все делается в Фейсбуке конкретно. И привязывайте свой Инстаграм-аккаунт, через который вы будете давать рекламу к этой странице, для того, чтобы, в общем-то, давалась реклама, в которой будет ваш никнейм, которые есть в Инстаграме, чтобы люди сразу видели, что, кто дает эту рекламу. А, следующий шаг как раз – настройка рекламного аккаунта. Его нужно настроить так, чтобы не сливать потом деньги на рекламу. А что это значит? Нужно хорошо знать свою целевую аудиторию. Солевая аудитория – это люди, которым вы будете показывать вашу рекламу. А кто будет готов купить ваши товары? Без знаний их вы не сможете настроить рекламу хорошо. Вам нужно точно знать, что стрижку у вас купят там женщины в возрасте от 20 до 30 лет, проживающие там в Волгограде, у которых нет семьи и заработок которых примерно 30 тысяч рублей в месяц. Но это я грубо привела такую целевую аудиторию. На самом деле есть еще куча нюансов, которые нужно знать о ней. Если вы даете рекламу человеку, которому очень нужна эта реклама, он у вас ее оторвет руками. А вот если вы сытому предложите хлеб, то он может отказаться, так например, рядом будет пирожное. Поэтому как, чем больше вы знаете проблем своей целевой аудитории, чем лучше вы ее знаете и знаете, на какие проблемы нужно надавить, тем лучше вы это будете делать через э, рекламу. И он будет обязательно кликать. Это то же самое, как я вам рассказывала, что девушка в определенном образе, которая хочет выйти замуж, но не знает, как это сделать. И тут бак, приходит ей такое сообщение, естественно, она захочет им воспользоваться, потому что у нее есть проблема, которую решаем мы с помощью настройки кодентированной рекламы. Поэтому очень хорошо нужно знать свою целевую аудиторию. Без этого э, в рекламу, в принципе, заходить нет смысла, потому что слив денег будет колоссальный. Поэтому после того, как вы делаете технические какие-то вопросы, связанные с настройкой своего Фейсбука, с настройкой бизнес-менеджера, да, Обязательно вы садитесь и прописывайте все, все, все, что вы знаете и должны знать о своей целевой аудитории. А после этого вы делаете следующее. Вы начинаете настраивать, создавать свою рекламную кампанию. А в Инстаграм она состоит из картинки, заголовка на картинке и самого текста. А картинка. Она должна цеплять взгляд. Конечно, она должна быть очень хорошего качества. Поэтому я рекомендую искать э, все картинки на стоке фотографий каких нибудь да? например, на сайте 500px. Я прям вообще очень сильно мне нравится этот сайт, я там очень много вдохновляюсь и беру оттуда такие картинки, которые позволяют делать шедевральные рекламные кампании, на которые народ кликает. Я вообще до того, как давала рекламу, думала, что у меня всегда очень много красивых фотографий, которые подходят под любую тематику, ну именно, которые мне нравятся, да. Но а потом я поняла, что все-таки, если ты хочешь сделать крутую, очень крутую рекламную кампанию, нужно использовать э, те способы, с помощью которых ты сможешь надавить на свою целевую аудиторию. Поэтому картинки обязательно, обязательно нужно э, по просматривать и не обязательно ставить свои для того, чтобы даже привлекать на какие-то свои товары. А после того, как нашли подходящую интересную картинку, нужно составить заголовок. Вот э, существует три модели написания крутых заголовков. Да? Это как раз заголовки, это то, что будет у вас на самой картинке написано, чтобы привлечь взгляд. Первая модель – выгода плюс выгода. В заголовке должны упоминаться минимум две выгоды для читателя. Построение, например, выглядит таким образом. Качественное прилагательное плюс предмет рекламы, потом выгода 1 и выгода 2. Но если, конечно, другие у вас выгоды еще есть, можете еще добавить. Ну, вот пример какой-то. Удобное, это качественное прилагательное, кресло, предмет рекламы. Со скидкой и бесплатной доставкой. Две выгоды. Скидка и бесплатная доставка. Казалось бы, вроде бы простое предложение, но это предложение цепляет взгляд, и вы каким-то образом оказываетесь на, э, рекламном, в рекламном аккаунте, либо на лендинге, который ну, собирает там подписчиков или еще кого-то. Да? Поэтому... Если вы знаете такие простые фишки, вы обязательно сможете использовать их для своей рекламной кампании. Вторая модель, там, назовем ее так, минимум усилий, максимум результата. В заголовке упоминается значимое предложение о том, что клиент может получить, вот, ничего абсолютно не делая или делая мы, за минимум времени. Пример, да, там, например. Получи гарантированную скидку, оставив свой mail Или как заработать тысячи рублей за час в интернете, не имея наудов и образования. Ну, казалось бы, да, все очень просто. При этом вы быстро доходите и то, что вам понравилось, вы это просматриваете. И модель номер три. А в названии этой модели указывается предмет рекламы и результат. А обращаться нужно непосредственно по образу стилевой аудитории. Там, ну, ну, желательно это делать, конечно, на «вы», но можно и на «ты». Построение выглядит таким образом. Предмет рекламы плюс эмоциональная потребность плюс точно сформулированный результат. Например, да, расположи свой сайт на первых позициях поисковой выдачи всего за три дня. Или... А, заказывайте розы для любимой женщины, кстати, очень актуально а, 14 февраля или к 8 марта, и их доставят лично в руки. А, ну, на мой взгляд, это выигрышная очень позиция, и обязательно мужчины кликнут, потому что уже скоро а, тот праздник, когда, в принципе, либо ты хочешь сэкономить, но произвести впечатление, либо ты не хочешь экономить, а хочешь экономить время, чтобы это кто-то сделал своими руками. В общем-то, была бы я мужчина, я бы кликнула, потому что э, во многих случаях э, этот заголовок закрывает мои потребности. Вот эти модели являются основными и используются копирайтерами уже довольно много лет и гарантированно приносят прибыль. Поэтому остается их э, применить к своему товару либо к услуге. Да? А, мы привлекли с вами внимание, красивой картинкой, Мы привлекли с вами внимание интересным заголовком. А что же дальше? Текст, объявление. А, но он не должен быть большим. Основная задача рекламы – это привлечь внимание и перевести либо в аккаунт, либо на сайт. Да? Поэтому а, привлекаем внимание, внимание с помощью картинки и качественно составленного заголовка, и дающий понять, что все основное, вы найдете по ссылке в профиле. А, вот так. Что дальше? Мы загружаем картинку в аккаунт, да, и начинаем настраивать именно ее. А после запуска смотрим 2-3 дня и начинаем анализировать. Любая реклама проходит стадию теста так как не может быть только один вариант рекламы. А, тестовый период – это как раз 2-3 дня. Максимальную сумму на тестовый период ставите 200 рублей в день. И смотрите, какую статистику вам выдаст Facebook. А дальше начинаете настраивать пиксель. А вот пиксель Facebook используется для трех функций. А, для создания индивидуально настроенной аудитории – вот пиксель позволяет создать ту аудиторию из людей, которые предпринимают определенные действия или посещают определенные страницы на вашем веб-сайте. Конечно же, он этих людей себе забирает и может впоследствии показывать именно им вашу рекламу. А это значит, что у вас будут продажи. Если, например, человек посмотрел и сразу не купил, но ему Инстаграм потом показывает и показывает и показывает вашу рекламу, что, скорее всего, в хорошем случае он зайдет и купит. А для чего еще нужен Facebook? Для оптимизации конверсии рекламных объявлений. Пиксель позволяет оптимизировать рекламу для получения большого количества конверсий. Например, Фейсбук может использовать его для показа рекламы людям, которые в большей вероятности перейдут на страницу оформления заказа на вашем веб-сайте, нежели другие. То есть он это отслеживает. И, конечно же, для отслеживания конверсии на вашем сайте. То есть пиксель позволяет отслеживать результативность рекламы путем да, там, регистрации событий на вашем веб-сайте. Например, регистрации или оформления заказа. кто там, например, не доделал регистрацию, а ему пиксель потом раз взял, опять снова показал вашу рекламу и он вспомнил, что он не оформил подписку пришел и снова ее э, охота. То есть основная задача в отследить всех тех людей, которые хоть один раз э, посмотрели, нажали, перешли, э, недозаполнили и вернуть их обратно для того, чтобы они пришли и все-таки купили. Гениальная вещь, которая позволяет, затратив 1 рубль на там, привлечение этого человека, потом его добить все-таки, и чтобы он уже все-таки вас купил что-то, потому что сами понимаете, что, например, некоторые люди очень хотят купить сразу, а некоторым нужно там несколько лет, чтобы подумать. Так вот, пиксель их добьет для того, чтобы они думали не несколько лет, а, например, 2-3 недели. Вот. Давайте еще раз. Пагетированная реклама – это рекламный пост, который у нас высвечивается в ленте. Той аудитории, которой интересен ваш товар или продукт. И неважно, подписан этот человек на вас или нет. Нажав по этому объявлению, он может, вариант там А, вот видите, тут кнопочка, да, подробнее есть. Он может нажать «Перейти к вам на сайт» или в аккаунт, чтобы подписаться. Или вариант Б, вот э, это... Охватная кампания была, да, когда мои знакомые проводили офлайн людей на вы, вы, выставку WaveX э, в 2016 году. Вот недавно она в декабре приходила, вот она просто охватная кампания, которая рассказала о том, что вот эта замечательная Харли Квинс ждет вас э, на выставке этих всяких непонятных курительных трубок, которые я не знаю, для чего они существуют, но просто я знаю, что они есть, да, и вот это Карли Квинс, они ее искали на этой выставке, и это была просто охватная кампания, где человек никуда не приходил, никуда не тыркал, а он просто приходил физически в то место, о котором шла речь, и просто стал эту Харли Квинс, и она ему там то ли делала скидку, то ли давала какой-то купончик. Ну, в общем-то, э -э, охватная компания очень хорошо сыграла, потому что людей было очень много, они везде искали эту Харли Квинс э -э, в этом комплексе. Вот, поэтому либо мы делаем ту рекламу, на которую нужно перейти куда-то, либо мы делаем охватную рекламу, где мы рассказываем о том, что, например, есть что-то такое, и, пожалуйста, приходи. А, еще, для повторения, варианты настройки таргетированной рекламы в Инстаграме а, существуют через рекламный кабинет Facebook, о котором мы как раз вот сейчас говорили, там очень много настроек, а, очень много, очень много, поэтому сегодня это ну, просто нереально было осветить, поэтому все было схематично показано, это будет рассматриваться в полной мере только в большом курсе, вы сможете там только ознакомиться, это позже. И потому что, ну, нереально за это время рассказать, это нужно было очень много стрелочек, все-все-все рисовать, это за час-два нереально сделать. И второй вариант – это через само приложение Инстаграма, о котором я чуть раньше говорила, это экспресс-настройка, это то, что мы с вами будем делать прямо сейчас. Просто прямо сейчас вы можете это сделать, конкретно взять и сразу же настраивать вместе со мной э, свои телефоны и, или планшеты и прямо тут же делать. Что нам, давайте разберем, что нам вообще понадобится для этой настройки, этой рекламной кампании, да? Это нам нужен аккаунт на Facebook. Если у кого-то нет там-то, просто просьба его зарегистрировать. Настроить аккаунт на Facebook в рекламном кабинете, с, с бизнес-менеджером и с менеджером со всеми остальными. А второй аккаунт в Инстаграм связанный с аккаунтом Facebook, планшет или телефон, да, соответственно, с приложением Instagram, потому что Инстаграм это мобильная сеть, да, кредитная карта, на которой есть хотя бы там 100 рублей на счету, чтобы мы с вами смогли настроить рекламную кампанию, да, и пост, который мы хотим продвигать, именно та реклама, которую мы хотим, чтобы наши пользователи видели, например, там, подписывайтесь на нас, переходите по ссылке, заказывайте подробности там в описании, ну, что-то из ряда рекламных материалов, то есть если у вас есть это на вашем инстаграм-аккале, то спокойно вы сейчас прям тут же сможете настроить свою рекламную кампанию. А, так, а, из чего же состоит рекламная кампания? А, и еще раз, так, вернулись к Харли Квинс сейчас. Итак, Реклама состоит из названия аккаунта. Рекламная, рекламодатели, да, то есть это закон. Зачем мы привязывали страницу своими в фейсбуке, да, для того, чтобы сразу же было видно на рекламе, кто дает эту рекламу, чтобы человек мог на нее кликнуть и перейти сразу на инстаграм-аккаунт того человека, который дает эту рекламу. А, вот это все, что на белом фоне Харли Квинн, там, вот эта девушка как раз назовут у нас Харли Квинн, у нас составляет как раз рекламный тизер, рекламное объявление, призыв к действию. Здесь, что требуется от пользователя. Это заголовки у нас могут быть разные. А, и, собственно, на этой рекламе у нас есть кнопка, да, а на этой кнопке нет. То есть мы заставляем человека прочитать описание, а тут мы заставляем человека нажать кнопку «Подробнее», то есть мы интригуем. Так вот, реклама состоит из аккаунта рекламодателя, из самого объявления или тизера и описания объявлений, как вот здесь, да. А, как это все писать? Тоже обычно разбираем, но в вашем случае можете для начала какой-то свой пост посмотреть, может быть, он подходит к размещению э, кодектированной рекламы, да, и разместить, проанализировать реакцию. Понравится, не понравится ваша аудитория он, сколько он наберет лайков, сколько соберет комментариев, сколько у вас там будет заказов с него. То есть экспериментировать нужно постоянно, но с чего-то нужно будет начать. Ну и, собственно, давайте начнем настраивать рекламу э, через приложение. Да, э, что у нас тут есть? Шаг первый. Давайте создавать бизнес-аккаунт. Для этого нам нужно зайти либо в Apple Store, либо в Google Play да, на вашем телефоне и скачать приложение, которое называется VPN Master. Вот как оно выглядит на тот момент, когда я вот сейчас веду с вами вебинар. А, а, название у нас будет VPN Master. У него есть и платная версия, и бесплатная. Нам значит, ну, достаточно бесплатный версии, и воспользуем их всего лишь один раз. А, в принципе, я так думаю, что так как многие писали, что вообще ничего не понимают и не знают, что, скорее всего, не надо сейчас повторять ничего за мной, вы можете потом поставить все на паузу, когда будет у вас запись, посмотреть и повторить, и разобраться. А сейчас просто послушайте меня. А, мы вот заходим в это приложение, которое скачали, VPN Master, а, слева направо там высветится вот такая вот Менюшка, где написано United Several. Так как бизнес-аккаунт у нас доступен только в Америке, нам нужно нажать вот сюда, вот, United Kingdom, и <coughs> выбрать United States, то есть американскую USO. Да? И после этого мы нажимаем на кнопку, поскольку у вас там будет написано United States, Стоит и об успешном подключении, если мы подключим, да, вам сообщит вот такая вот земля с закрытым шлемом во все стороны. То есть вы спокойно подключились и сменили свой VPN. Теперь Инстаграм будет думать, что вы сидите из Соединенных Штатов Америки. Сразу вам скажу, что Инстаграм-аккаунт может при этом слететь. Что это значит? Что значит, естественно, он запросит ваш пароль. Вам нужно будет зайти на почту, и подтвердить либо ну, по номеру телефона, либо в почте свой пароль. Обязательно используйте только те аккаунты в Инстаграм, которые у вас есть доступ к почте и к телефону, иначе вы рискуете его э, заблокировать. А, ну, ничего не волнуйтесь, здесь ничего страшного нет, просто Инстаграм не понимает, как это вы только что были в России, а потом сразу раз и оказались в Америке. И попросит вас проверить пароль и все его настройки, потому что он будет думать, что, возможно, вас украли, да, у вас их украли. А, затем мы доходим в наш аккаунт Instagram, да, который у нас есть, и а, вот так вот слева выглядит наш аккаунт без кнопки связаться каких-то бизнес-вещей, да, тоже там нет. Например, я просто создала любой по аккаунт, вот там должна быть кнопка «Дам связаться», а ее нет. Как нам ее получить с вами? После того, как мы с вами зашли под VPN-сервером, мы с вами заходим вот сюда вот, нажимая на параметры настройки и выбираем «Переключиться на профиль компании». А, смотрите внимательно, должна а, быть там... Ссылка. Ни в коем случае не делайте закрытый аккаунт. Если у вас будет закрытый аккаунт, вы не сможете давать рекламу. После того, как вы сюда нажмете, он вам предложит инструмент для компании в Инстаграм. Можете посмотреть функции, можете сделать все, что угодно. Он вам предложит привязать к странице Facebook. Я просто предлагаю нажать кнопку «Далее». Если вам неинтересно, если интересно, почитайте все обязательно, все функции, которые нам предлагает бизнес-аккаунт, да, это и аналитика. Э кратко, мол, что, что это такое, да, это настройка рекламных кампаний. Мы щелкаем по кнопкам «Далее» и привязываем страницу на Фейсбуке, да. Выбираем одну из наших страниц в Фейсбук. у нас должно быть, как я и говорила, она должна быть. А я просто первую какую-то попавшую создала и выбрала ее. Затем он просит создать саму кнопку «Связаться». То есть он сразу приведет вот сюда вот и настройки профиля компании. То есть вы выбираете, чтобы РУС, то есть Россия, плюс 7, вбиваете ну, ваш номер телефона, если вы из России, если из другой страны, вбиваете свой номер телефона, потом вбиваете э, адрес электронную почту. Как только мы это все сделаем, нажимаем кнопку «Готово». Он приветствует нас сразу «Добро пожаловать», и мы можем продолжить. И у нас открывается вот такой вот замечательный аккаунт, кнопочка «Связаться». А, у меня вот стоит высветательный знак, потому что я не подтвердила ни почту, ничего, на свете вообще не подтвердила. Вот, но это просто было для примера. А, теперь у нас появятся элементы которые, такие как статистика, она вам станет доступна через несколько дней, после того, как вы переведете свой аккаунт на бизнес-аккаунт. Почему через несколько дней? Потому что в эти дни он вашу статистику не собирал. Переведете в бизнес-аккаунт, он начнет собирать эту статистику. Появилась кнопка «Связаться». Она нас интересует больше всего. То есть человек из Инстаграма э, сразу сможет с вами связаться, нажав на эту кнопку. Э, я взяла только электронную почту, потому, поэтому вылезла только «Отправить электронное письмо». Если вбить телефон и адрес, то появится кнопка «Как доехать», если э, вы хотите, чтобы к вам приезжали сразу, да, или «Задать телефон», э, то есть чтобы вам звонили. Веб-сайт у нас определяется отдельной строчкой, это тоже очень важно человеку и удобно, да, то есть он может сразу перейти, когда он заходит в конструкцию, он может сразу попасть на ваш сайт, перейти к этому веб-сайту и попасть, и сразу сделать заказ, например, да, на лендинге или еще куда-то. Помните, обязательно главное правило, что сайт должен быть адаптирован абсолютно под мобильные устройства, потому что Инстаграм у нас это только мобильный трафик в плане рекламы таргетированной, это 100%. Второй шаг. Настройка кампании, да, рекламной кампании. Выбираем какой-то пост. Я, для примера, какой-то пост выбрала просто из головы практически, да. Дальше я вам покажу другой пост, и будет картинка изменится, но суть останется та же. Итак, выбираем пост, который был у нас в Инстаграме до этого какой-то, либо новый публикуем, да, который мы хотим продвигать. А тут у нас под ним будет две кнопки – посмотреть статистику и продвигать. Бизнес-аккаунт дал нам возможность смотреть статистику. Можно посмотреть статистику данного поста. Кто сколько раз заходил, кто читал, показы, охват, вовлеченность, количество лайков, комментарий. Вот тут вот все описано. Инстаграм заботится о своих пользователях всегда, показывает, что и для чего необходимо. Нас интересует кнопка «Продвигать». Статистика вам нужна для того, чтобы оценивать успешность вашей рекламной кампании. Да, и отключать некачественные объявления. Ну, об этом в большом курсе тоже рассказывать буду. Сейчас об этом, ну, нет смысла, да, а, говорить. Продолжаем настройку рекламы. После того, как вы нажали кнопку «Продвигать», я вам говорила, что картинка сменится. И я просто начала продвигать другой пост. Тот пост ну, просто не захотелось продвигать, да. Что нужно, должны делать люди. Посетить ваш веб-сайт и позвонить в вашу компанию, или там нас интересует с вами лидогенерация. То есть что это такое? Это когда человек переходит либо на сайт, либо в аккаунт и совершает определенные действия. То есть оставляет заявку в форме обратной связи или телефон, нажимая кнопку «Заказать звонок». Или переходит на ваш аккаунт, нажимая кнопку «Подписаться», чтобы в будущем сделать заказ, да там, например, чуть позже. Нас интересует один – это посетить ваш веб-сайт. После того, как вы нажмете, он вам предложит ввести адрес веб-сайт и самое главное – выбрать аудиторию, которую вы хотите, на которую чтобы шла ваша рекламная кампания. Будет два варианта. Первый вариант – это похожая аудитория. Это та аудитория, которая на вашей странице уже находится. Если у вас много ботов, если вы не знаете, какая у вас аудитория в вашем инстаграм-аккаунте, которая следует за вами, вам необходимо создать новую. Отнеситесь к этому очень и очень ответственно. Как делать это грамотно? <coughs> ну, естественно, нужно проанализировать кто, те люди, которые у вас находятся в, э, в вашем аккаунте. Активные они, неактивные. Тут вам нужно основную мысль поймать. Тут необходимо выбрать именно те интересы, то есть вашу целевую аудиторию. Если вы, например, продаете цветы, вам не надо выбирать в интересах цветочный бизнес. Зачем людям с цветочным бизнесом видеть рекламу цветов, да? Совершенно не нужно. Если, конечно, у вас B2B элемент, да, вам нужно для начала, конечно же, понимать, кому вы и что продаете. Как я уже говорил, это составить карту вашей целевой аудитории. Вы, естественно, выбираете пол, кому показывать, возраст, интересы, места, где вы находитесь. То есть вам нужно выбрать определенную аудиторию для того, чтобы на нее можно было показывать ту или иную вашу рекламу. После этого он выдает вам вот такой экран, на котором будет написано. Вы сможете выбрать надпись на кнопке действия, но это вы можете сделать... Ну, конечно же, на прошлом экране, на этом экране вы сможете все проверить. Правильно ли вы указали надпись на кнопке действия, да, там, аудиторию, вот, автоматическая я выбрала, да, потому что я знаю, какая будет аудитория на моей странице. Я знаю, что, похоже, аудитория будет интересна, моя страница, моя реклама. Общий бюджет 20 рублей, продолжительность один день, там, менее 20 рублей в день мы с вами оставить не можем. 20 рублей в день это та сумма, которая минимально позволяет ставить наш инстаграм аккаунт, продвигать наш пост. Добавляем способ оплаты либо, карты, либо PayPal. Естественно, я вам не буду, какую карту я туда вбивала, показывать. И запускаем с вами рекламу. Очень важный момент. И не забываем про него никогда. Как только вашу рекламную кампанию проверит модератор, обычно это занимает от часа до одного дня, вашу рекламу начнут видеть люди, в своих клиентов новостей. Вы сможете увидеть активность этой рекламы, потому что люди будут оставлять лайки и комментарии к вашей рекламе. Я очень настоятельно рекомендую для повышения эффективности вашей рекламной кампании, как только вы получите первый лайк, вы нажмете на свой пост, который вы рекламируете, нажимаете э, на три точки и выключаете комментарии. Это очень крутая штука, которая вам позволит избавиться от таких людей, которые на халяву хотят размещать рекламные кампании за ваш счет. То есть наверняка вы видели какой-то рекламный пост, а под ним комментарий. И это комментарий там, заходи к нам на страницу, у нас тут весело, круто. То есть вы... Платить деньги, чтобы ваш пост показывался аудитории. А эти люди специально такие посты находят и оставляют под ним комментарии со своим проектом, например. Да? То есть настроить рекламную кампанию у нас э, часто появляются комментарии, причем они не ваша целевая аудитория. Но у них есть аккаунты, которые занимаются именно поиском этих постов и засорением их комментариями. Следите за этим. Либо, как я вам говорю, обязательно выключать и комментарии не позволяйте другим рекламироваться за ваш счет. А плюс есть в этом огромный бонус в том, что вы выключаете комментарии. Акцентируйте внимание на предложении, на том, что вы сможете человека подтолкнуть именно к этому действию, которое необходимо. То есть перейти на сайт. То есть не отписаться просто, скиньте мне там в личку, а он пришел к вам на сайт и оставил заявку, и узнал лично по телефону о чем-то. А по телефону, как известно, проще продать. А, ну, или да, либо написал вам директ, пустив вам уже в личное пространство, да, в себя, где вы можете его информационно атаковать, доказывать ему что-то, дожать и сделать так, чтобы он у вас доказал это все. А, вот и все. Вот этот алгоритм вам нужно сделать для того, чтобы запустить тагетированную рекламу в Инстаграм. А, да, когда я это делала, то думала, что это все нереально освоить. Но так как реклама в Инстаграме мне очень сильно была нужна, да, я просто решила раз и навсегда разобраться с ней что и предлагаю и вам сделать, но, конечно же, не самостоятельно, потому что это э, будет темный лес, э, а со мной и, возможно, моей команды, да, если вы захотите это сделать, потому что это действительно, действительно очень э, непросто, особенно если вы э, очень боитесь Фейсбука и не любите этой социальности. На, и достаточно за короткий срок, а именно всего за да, две недели, оформить и сделать себе наконец-таки агетированную рекламу в Инстаграм за моим новым курсом, да, могини Инстаграм рекламы или как, бы, как продать что угодно за три дня. А, в этом курсе будет вся эта информация, которая шла, речь в вебинаре, пошаговая инструкция, а, нажми сюда, сделай это, а, разжевано будет все до мелочей и даже больше. Сейчас я подробнее расскажу, что ждет вас на курсе, чему же ты научишься, да, что ты сделаешь. Конечно же, научиться отличать агитированную рекламу, да, создавать настройки в своих рекламный кабинет, да, создавать и работать с картами аудитории, что очень важно для того, чтобы правильно делать целевую рекламу, ориентироваться в видах целевой цели в Инстаграм, работать с аукционами, стратегиями, да. Разрабатывать качественный контент и правильные формы рекламы, писать крутые цепляющие заголовки, запускать рекламную кампанию, в общем-то, настраивать работать с ретаргетингом, да, и анализировать, оптимизировать показатели. Но это все не настолько важно, поэтому мы… вас могут научить и другие профессионалы, да, что же я могу сказать, что, например чем я, да, могу отличаться от других. Вы всегда, я делаю так, чтобы была минимизация расходов. Я всегда нахожу доступные программы, сервисы по выгодной цене, да, отдаю их тем девушкам, которые учатся у меня, чтобы они не тратили лишние деньги. Удивляюсь тем учителям, которые советуют того, что посоветовать, не ищут они оптимальных вариантов, тюкивают, что сами там используют, но не берут в расчет то, что они могут тебе это позволить, да? а... в этот раз я решила помочь всем, кто хочет изменить свою жизнь, в этот раз я решила сделать единый тариф, который включает в себя личного менеджера, который будет работать с вами, сами видеоуроки и, конечно же, проверка домашних ваших заданий, потому что домашние задания будут каждый, как после каждого урока, Конечно же, 6 групповых скайф-консультатов с ответами на все ваши вопросы и постоянным контролем. Вы сами понимаете, что поддержка личная дорогого стоит, ведь когда остаешься один на один с материалом, то пугает все. И оказывается, все было совсем просто, но ты сидишь и не понимаешь, куда ткнуть, как нажать, а нужно было только нажать пару пару местах и все. И стоимость этой, этого курса, да, будет всего 8500, да. Когда старт? Старт курса у нас 13 февраля, и продлится он до 2 марта. У нас будет около 15 видеоуроков, 6 скайп-встреч с ответами на вопросы, да, плюс вам нужно будет выполнять задания и присылать их на проверку личному менеджеру. Почему? Потому что если вы не будете выполнять домашние задания, то, да, естественно, никто за вас вашу таргетированную рекламу не настроит. Но это еще не все. Всем, кто купит курс, я даю подарок. Инстаграм для женского бизнеса, как зарабатывать от 30 тысяч рублей в месяц, который поможет развивать помимо таргетированной рекламы, да, но еще и эм, бесплатными способами привлекать к себе клиентов о которых шла речь выше и ранее, стоимость этого курса 600 для вас он будет абсолютно бесплатен, чтобы у вас сложилась полная-полная картина того, как нужно продвигать себя в Инстаграме и что нужно делать. А как получить вообще к этому великолепию доступ по этой цене? А переходите по ссылке и выписывайте счет. Да, эта цена будет действовать для вас всего 3 дня, потом она изменится. Но давайте поговорим еще об одном сюрпризе. Те, кто оформит сегодня заказ до 12 часов 00, и в течение вебинара по ссылке, то цена будет меньше на 10%, то есть стоимость курса будет 7650 рублей. Но это все продлится ровно до 12.00 по Москве. Полностью скидки испарятся, и завтра уже будет полная цена. И, кстати, если вы выпишете сейчас счет, то оплатить можете в течение трех дней. Главное сейчас просто выписать счет, и тогда вы получите скидку 10%, которая действует сейчас на данном этапе. То есть, если вы хотите научиться продвигать дегетированную рекламу в Инстаграме с помощью меня и моей команды всего лишь за две недели, и по минимальной стоимости, которую я предлагаю сейчас на данном вебинаре, то вам нужно перейти по ссылке, которую я дала э, в чате, оформить заказ и оплатить вы уже сможете в течение трех рабочих дней. Вот, если же вы уже завтра просто перейдете по этой ссылке, то уже цена увеличится и будет стоимость как есть, 8500. Для тех, кто сегодня не пришел на вебинар, она уже э, такая. Вот все, это было все, что я хотела вам сказать сегодня, да? Я сейчас открою чат, а может, что-то не сказал, потому что я действительно чувствую себя не очень хорошо и готова буду ответить на ваши любые вопросы, пока силы меня не покинут оставшиеся. Вот разблокирую чат и жду ваших вопросов. Могли бы вы повторить сайт, с которого вы берете картинки 500 пикс? А если мне нужно дать рекламу на разные проекты, бизнес, женские товары, а аккаунт один, страница тоже одна, то можно как-то скрывать, кто подает рекламу, чтобы можно было с одной рекламного аккаунта подавать рекламу. Нет, нужно две страницы. Один Facebook. Один фейсбук-аккаунт, один бизнес-менеджер, но две страницы. Как раз то, о чем я и говорю, у вас будет две разные компании, чтобы не мешать и не было перемешки. Для каких бизнесов годится? Для любых. В Инстаграм... Сейчас переходит вся аудитория. Почему? Потому что, вы заметите, из дома никто не выходит без телефона. Все переходят именно в Инстаграм, потому что ВКонтакте, например, много мусора сейчас стало, очень много, а в Инстаграме пока его меньше, и он очень популярный, поэтому для любых бизнесов оно подходит. Там тем более способна аудитория, потому что, ну... Чтобы купить хороший телефон и делать хорошую фотографию, которую будут лайкать, нужны деньги, так скажем. Если страница в принципе не нужна, то есть ее оформить и не вести? Да, все правильно, ее оформить и не вести. Какая конверсия в Инстаграм? Михаил, в разных проектах она разная. Все нужно тестить. Костыли в ВК, это я же вам рассказывала, это э, робогром. Заходите на сайт и при помощи Robogroma настраиваете себе ту аудиторию, которая вам нужна в Инстаграме. За это, естественно, нужно будет заплатить для того, чтобы вы действительно это, э, получили ту аудиторию, которую вы потом загрузите в сам рекламный аккаунт ВКонтакте. Вот и все. MLM возможно продвигать? Да, у меня очень много девочек, которые продвигают MLM через Инстаграм вообще без проблем. А если страница в принципе, то ее оформить и имеется в виду ФВБ-страницу. Да, да, я говорю, да. Там будут иногда у вас, Инстаграм говорит, слушайте, что-то у вас там давно публикации не было э, на странице. сделать, обновить пожалуйста, страницу. Вы ее просто обновляете, и все, и проблем нет никаких. Для товаров, конечно, Инстаграм хорош. Но вот интересно, как дела обстоят с Форекс, с партнерками и инвестициями? Очень хорошо обстоят дела. Очень хорошо тренинги, все продается в Instagram вообще, ну, то есть проблем никогда нет, потому что э, главное, чтобы сайт был заточен под мобильный трафик, это самое главное. Юля, а вы будете сами лично поддерживать по каким-либо вопросам? Конечно же, э, чат будет создан со мной, и, конечно, я буду всегда держать руку на пульсе, все отвечать без проблем, конечно. Просто э, у меня большая команда, которая будет э, помогать мне что это нереально. Сами поймите, когда много учеников, э, в общем-то, нужно, нужно, чтобы кто-то разгружал. Вот. Таргетинг до уровня города. Что таргетинг до уровня города? Я делаю таргетированную рекламу на, по своему м -м, бизнесу в офлайне на Липецкой, Воронеж. А города очень маленькие. В Липецке официальных пользователей Инстаграм всего 10 тысяч. У Инны какие-то проблемы. Инна, ну, наверное, из-за того, что у вас какие-то проблемы с комнатой, вы не видите, не слышите. Можно отца по партнеркам по заработку? Не поняла вопрос, Сергей. Вопрос именно задайте, потому что можно отца по партнеркам по заработку. Я не понимаю. Вы делаете также ссылку, партнерскую свою в переходе и все, какая разница. Например, у вас партнерка на как выйти замуж, настраивать тагетированную рекламу на том, как выйти замуж, или там, а, подождите, по заработку, ну, по заработку, вы что там, знаете, казино Вулкан рекламируется вообще постоянно просто, и тогда люди, это казино Вулкан рекламируют именно по партнеркам, там просто щемится народ. Я не знаю, но вот реально это статистика. Какая, Михаил, какая стоимость клика в Инстаграм? Михаил, все зависит от вашего, э, вашей ниши. Здесь невозможно так сказать. Все зависит от ниши, нужно тестировать. У кого-то она очень маленькая, у кого-то низкая. Вот у меня в, в моей нише по праздникам, например, заявка стоит э, в районе 700 рублей. Это очень хорошо, это очень хорошо. Вот. А, Лида, это действительно вопрос не по теме, не буду на него отвечать. С личного аккаунта нельзя давать рекламу. Вы а, личный аккаунт, если вы ведете по направлению, то есть, например, а, что это значит? Ну вот, например, у меня личный аккаунт Юлия Рыж, где я рассказываю по бизнесу. Я спокойно могу давать а, рекламу. А какую рекламу собираетесь вы давать с вашего личного аккаунта? Напишите, я просто не знаю. Как планировать бюджет в Инстаграме? Там нужно смотреть, на тестовом режиме 200 рублей в день должно хватить. Ну, то есть вы смотрите, насколько люди кликают, насколько они переходят по сайту, и э, в соответствии с этим вы э, можете э, конкретно отследить, сколько вам хватит в день. По, вот, смотрите, вы, значит, свой аккаунт личный будете еще э, спокойно продвигать с личного, да делайте, ну, вы, смотрите, вы можете как делать, вы можете и подписку гнать, вы можете и привлекать людей вторым способом, чтобы они подписывались на ваш аккаунт. Вот, и вы будете двух зайцев убивать, и будете делать так, чтобы люди подписывались на ваш аккаунт, и впоследствии вы все равно в аккаунте продаете, вы будете им что-то продавать, либо они сразу будут у вас покупать, переходя по ссылке. Так, писать посты о хобби по вязанию, а отдельно вести бизнес-аккаунт по продаже вязаных изделий. Вопрос не поняла, Наталья. Писать посты о хобби и вязанию, а отдельно вести бизнес-аккаунт. Ну, не, не поняла вопрос, Наталья, напишите э, поконкретнее. Да, на, на VPN сервере меняете свой IP. Да, все верно, вы становитесь, как будто бы вы за границей в Америке. Что бизнес-аккаунты сейчас э, в основном это американские. Рынок. А с нельзя давать рекламу и на бизнес, и на другие проекты, например, женские товары. Женские товары такого плана? Ну, просто поймите, Татьяна, здесь вы можете давать, но человек зайдет, увидит, что у вас там рядом какие-то, не знаю, ненакормленные дети в Инстаграм, некрасивая фотографии, скажет, фу, я не хочу, я не буду подписываться. И здесь нужно понимать, вы либо балуетесь в Инстаграме, либо вы ведете бизнес. Не хотите, если создавать вторую э, э, рекламу, ну, вторую э, Инстаграм-аккаунт, тогда вообще вам в бизнесе делать нечего, если вам лень. Ну, реально, ну, просто вот подумайте, включите э, понятие. Наталья снова не поняла вопроса. А, а что про запись вебинара говорила в самом начале. Запись делаем, будет или нет, будет уже видно после вебинара. Потому что неизвестно, запишется она или нет. Вот. Это технический момент, который могут подвести в любой момент. Я не люблю давать лишних обещаний и э, не отвечаю за то, что нереально. Итак, если у вас еще вопросы, поставьте, пожалуйста, плюсик. По Наталье я так и не поняла, что она за вопрос задает. Я просто читаю... Для... Меня, э... А вы собираете базу ретаргетинга? Вы имеете в виду пиксель или что? Пиксель, он автоматически, если вы его настраиваете, он автоматически собирает эту базу, а потом ретаргетинг дает... Ну, вот это пиксель, для этого нужен пиксель, который настраивается после того, как у вас несколько дней покрутилась рекламная кампания, э, после того, как Facebook посмотрел, что вы действительно делаете, потом вы в Facebook настраиваете пиксель, который э, приводит вам ту аудиторию, которая у вас уже была. Я же... Э, я... Так, Наталья хочет знать, нужно ли создавать два или больше аккаунтов. Если у вас Два направления бизнеса. Простите меня, не знаю, продажа горшков для цветов и личностный рост нужно вести два аккаунта. Можно связать личный аккаунт и бизнес-аккаунт. Как вы собираетесь связывать личный аккаунт и бизнес-аккаунт? Вы собираетесь, Наталья, размещать в бизнес-аккаунте, рассказывать о себе или что? Люди пришли слушать вас по бизнесу, а вы начинаете там, вот, ну просто я не понимаю, как вы собираетесь их связывать. Переклёст делать, переклёст или что? Так, это же рекламный пост, настраиваем его в рекламном кабинете Facebook. Я просто не поняла, разве он будет виден в моем личном аккаунте Instagram? Нет, не будет виден у вас, он будет виден в ленте Instagram, по той аудитории, которую вы настроите в Фейсбуке. Вот и все. То есть вам он в Инстаграм не должен быть нигде. Он у вас не будет. Он просто будет отмечен, что реклама идет с вот этого аккаунта. И все. На него можно на этот аккаунт перейти. Но в вашей ленте, вашего Инстаграм-аккаунту не будет этого рекламного поста. Понятно? Сейчас понятно? Если бренд – это человек, можно продвигать личное имя, как Евгений Вербус. Если это личный бренд э, по какой-то определенной тематике, конечно, да, если просто. Я Евгений Вербус, я никакой полезной информации не несу, я просто Вербус. Что? Либо вы должны как-то привлекать ту аудиторию, которая вам, ну, то есть вы там э, смешите всех, да, вы Петросян второй. Продвигайте и давайте посты о том, что вы Петросян, подписывайтесь на Петросянах. Да, если вы Евгений Вергус и просто Евгений Вергус, нафига вы нужны? Я не буду подписываться просто на Евгений Вергус, я не знаю, кто это такой, да, ну, грубо говоря. Спасибо большое за информативный вебинар, где и когда найти видеозапись? Не знаю, пока сделается она или нет, уже говорила. Я понимаю, что Евгений Вербус – это инфобизнесмен. Вот вы его и настраиваете по то, что он несет конкретно. Зарабатывание денег, личностный рост, тайм-менеджмент, вы все настраиваете. Они просто говорят, Евгений Вербус, подписывайтесь. Нет, вы говорите, хотите э, научиться там, я не знаю, чему-то? Евгений Вербус вам поможет. Ну, придет ссылка на почту, конечно, если она будет. В ВК по-другому просто, да, я рассказывала, что это комментированная реклама, совершенно разная. Отлично, я так понимаю, что больше вопросов нету, хорошо, все, тогда давайте расходиться, всем спокойной ночи и самое главное, встретимся третьем сегменте на просторах интернета, самое главное, чтобы вы встретились в нужном месте и в нужное время, вот, это обязательно, а то получится так, что хотим многого и ничего не делаем. Все, всех люблю, всех спасибо за вебинар и пока-пока, до встречи.